Одна из ловушек, в которую мы попадаем, когда взаимодействуем с социальными сетями, это однобокое восприятие, когда мы видим только часть информации. Допустим, друзья пишут о своих успехах, и здесь есть один подвох. Мы видим их в финальной точке, когда они уже чего-то достигли, но мы не видим весь процесс достижения всех проблем, с которыми они столкнулись. Либо видим это только частично, а про себя мы знаем всю правду, и поэтому нам кажется, что у других все легко, а у нас все с трудностями и проблемами конфликт возникает потому что относительно себя мы знаем все подробности а про других только то что люди о себе написали и опубликовали чтобы не расстраиваться на это всегда нужно делать поправку и напоминать я не знаю как у других я не вижу всей правды у меня на youtube канале есть подробное видео на эту тему ссылка в описании